Который раз зайдет на нас, На небе первая вина. Звезда горит на Рождество, И в мир приходит божество. И в этот день, и в этот, и в этот час, час Надежда посвящает нас. Мол, все не зря, да. И будет вновь душей В душе надежды пусть ее подарит Рождество, даже если каменное в сердце, это ничего, это ничего, в который раз Руси народ с надеждой встретит. если камень...